Всем привет! Это канал Странное Место. Сегодня у нас несколько необычный масштаб повествования. Я никуда не еду, стою на месте, на скутере. Отъехал в достаточно безлюдное место, чтобы никто не мешал и не отвлекал от повествования. А повествование будет о скутере Honda PCX 125-150 кубов. Сижу специально на нем, чтобы его основные особенности особенности те которые наверное вас как и меня будут возможно раздражать а может быть вам и все равно но меня это очень сильно угнетает в этом скутере единственная наверное проблема значит вот показываю ситуацию вы едете сейчас чуть пониже шлема пущу вы едете какой-нибудь не совсем адекватно автомобилист пытается перед вами перестроиться Вы пытаетесь ему погудеть Оп, хоп, хрена, не гудит, не гудит никак Потому что это поворотник, это поворотник, это не гудок Я миллион раз уже попадал в эту ситуацию, когда я пытаюсь погудеть Потому что инстинктивно палец вот он, раз, раз, гудок Нифига это не гудок Для того, чтобы погудеть, надо задрать палец выше на неправильный угол, что крайне неудобно, потому что вот он наверху гудок, но никак не здесь. Когда ты на него смотришь, думаешь, да ладно, фигня, ну какая разница, вот ты нажал. Но на самом деле это ничего подобного не фигня, потому что когда ты едешь и возникает ситуация, у тебя нет времени на осознание того, что тебе надо пальчик чуть выше поднять и нажать. Ты инстинктивно нажимаешь на первый вот раз нажал раз нажал и он не нажимается потом когда ты нажимаешь и проходит уже секунды которая уже прошла и ситуация миновала ты понимаешь что надо нажать выше но это уже поздно вот для меня это основная проблема потому что я гужу достаточно часто если какая-то я вижу ситуацию что меня возможно не видит я всегда лучше там гудну пару раз гудок здесь достаточно звонкий помогает, тебя увидит и, в общем, пропустит. Или хотя бы отреагирует Вот это вот очень неприятный момент, честно вам скажу. Ну, что еще вам рассказать про мопед? Вот он такой красавец. Все сделано абсолютно идеально, на мой взгляд. Никаких проблем с пластиком с зазорами упаси господи с какими-то проблемами механическими нет я на нем прокатался этот сезон где-то я проездил проехал полторы тысячи километров на нем мопед у меня чисто японский сделан в японии здесь кстати бардачок есть которым я не пользуюсь Многие говорят о достоинстве этого мопеда, что здесь есть бардачок. Но вот в первой версии он абсолютно бессмыслен. Во второй версии здесь есть прикуриватель, что, наверное, удобно, что туда, соответственно, можно положить телефон и его заряжать. Какая еще здесь есть проблема небольшая? Небольшая проблема есть именно в подвеске. Она заключается в том, что Амортизаторы и пружины, точнее даже не пружины, точнее не амортизаторы, а именно пружины, они а, несколько не обладают а, свойствами для передвижения двух человек, и при превышении нагрузки больше, там, наверное, 150 кг, тебя на каждой кочке начинает его пробивать. То есть мопед предназначен в основном для передвижения одного человека, либо, может быть, двух но крайне худых и маломощных. Я, например, вешу 94 килограмма. Вот, соответственно, если сзади посадить человека даже килограмм 50 весом, то, соответственно, сами понимаете, будет пробитие. Ну и ехать, конечно, некомфортно совсем. А вот. Что еще вам про него рассказать? Непонятно, для чего здесь сделаны такие узкие шины. Мне это... Для меня это осталось загадкой. Честно говоря, вот одна кстати, из причин того, что вдвоем ездить крайне неудобно, потому что надо их подкачивать для езды вдвоем при превышении определенной нагрузки. Ну, Сделали и сделали. Бог с ним. Сбоку смотрится хорошо, сзади смотрится несколько странно. Очень узенькие колесики. Тормоза здесь, на мой взгляд, очень хорошие. Но мне тяжело с чем-то сравнивать. У меня не так много было двухколесной техники. Вот, но ну, претензий нет никаких по тормозам. Все очень понятно, предсказуемо. А, причем здесь система сделана таким образом, что при нажатии на задний тормоз у тебя подтормаживает еще переднее колесо. А при, при торможении только переднему у тебя притормаживает еще и заднее. То есть, ну, ABS и нет здесь, конечно, и ESP, но это такая ИРЗАЦ-система. Помогающее при торможении. Вот. Одним из обязательных атрибутов этого мопеда обязательно надо ставить стекло. Без стекла очень некомфортно ездить. Не ведитесь на китайские говностекла. Возьмите хорошее сразу гиви-стекло, которое, как родное, здесь сюда встает. Я взял среднее, есть еще выше стекла, но среднего вполне достаточно стекла для комфортного передвижения. Что еще сказать? Здесь есть еще система старт-стоп. Вот она. Я, честно говоря, поначалу очень скептически к ней относился. Но потом, когда понял ее алгоритм, работы, мне стало вполне комфортно. Я ей пользуюсь. Она у меня включена. Многие не пользуются. Говорят, что неудобно, некомфортно. Вот. Для меня вполне Остановился на светофоре, он заглох Малейшего прикосновения к ручке газа Достаточно, чтобы он завелся и поехал Причем там ручка в пол, он сразу мчит Ну, задержка по сравнению с тем, что он не глохнет Я даже не знаю, ну, практически минимально Я ездил и так, и так Разницы большой, в общем-то, нет Если ты хочешь прямо уж так резко стартануть можно чуть повернуть ручку газа, он заведется. Ну и дальше поехали как обычно. А, что еще сказать? Ну, свет я традиционно езжу всегда с дальним. Ближний здесь по умолчанию всегда включен, но я всегда езжу с дальним, чтобы хотя бы было на дороге заметно. И то это, в общем, не всегда помогает. Ну, вечером, естественно, когда темно, включаю ближний, чтобы не слепить автомобилистов. Мопед отличный Могу порекомендовать его для городской езды Просто вот двумя руками Мощности его хватает более чем Я ездил и проезжал на нем на дачу туда-обратно То есть это километров 200 Ну в правом ряду вполне возможно Вполне спокойно можно ехать где-то в районе сотки Да, спидометр у него врет Врет на 10 километров где-то То есть если вы едете по спидометру 110 то соответственно это 100 ну 120 не удается разогнаться никогда тут видно ограничитель стоит он как бы не позволяет разгоняться больше то есть едешь где-то 115 может быть по спидометру это те же самые там 180 километров в час поеду я отсюда потихоньку вот ну в принципе основные моменты я все сказал основная основная проблема этого скутера в том что у него Неудобное расположение Неудобное расположение Звукового сигнала Для меня это является очень важным Не знаю, наверное Я в следующем скутере буду обращать внимание На эту функцию Тут мне даже в голову не приходило Что это может быть действительно проблемой а... Ну, в общем, наверное, и все а... Я прощаюсь с вами Желаю вам всего самого наилучшего пережить тяжелые зимние вечера в мототоксикозе но скоро будет новый сезон надеюсь погода будет получше чем в этом поэтому покатаемся побольше всем удачи счастливо. будут вопросы по pcx задавайте я с удовольствием отвечу счастливо